Привет, друзья! Поступил вопрос о том, как сохранить проделанную работу в формате вышивальной машины. И поскольку на этот вопрос за последний месяц отвечаю уже раз сто, решила оформить это в видео -урок, добавив в него и другие варианты сохранения. Программа «Вилком» – это многофункциональный редактор, чьи задачи лежат не только в области вышивания. И поэтому программа предлагает различные способы сохранения проделанной работы. Все, что вы создаете в вышивальной программе, необходимо в первую очередь сохранить в формате этой программы. Реализуется сие через меню «Файл» «Сохранить как». В открывшемся окне выбираете место для сохранения файла, задаете уникальное название файлу и выбираете формат «Вилком. Все в одном дизайне». Формат «ЕМБ». Запомните эти три буквы. Если вам необходимо сохранить работу для более ранней версии «Вилком» или для бытовых редакторов «Бернина и Джинаме», которые тоже делает компанию «Вилком», то выбираете подходящий вариант и сохраняете. Каждое последующее сохранение своей работы можно осуществлять нажатием клавиш «Ctrl-S» или через меню «Файл сохранить». Файл будет сохранен под указанным ранее именем и в указанном месте. Файл, сохраненный в формате вышивальной программы, принято называть «Исходник» или родной файл программы. В нем содержится подробная информация о всех объектах, контурах, заполнении, эффектах и так далее. Сохранив работу и закрыв программу, вы спустя время сможете снова вернуться к работе и продолжить создание файла. Закончив работу над файлом вышивки, вам необходимо сохранить ее в формате вашей вышивальной машины. Для этих целей в меню «Файл» имеется строка «Экспорт машинного файла». Здесь также необходимо определить место сохранения. У меня в большинстве случаев это USB флеш. Задав имя файлу, кстати, рекомендую пользоваться латиницей, поскольку многие машины неадекватно воспринимают кириллицу, выберите формат вашей вышивальной машины. Для некоторых форматов вы можете указать версию, модель машины, а также особые данные, требуемые для корректного сохранения файла. В последнее время большинство вышивальных машин понимает формат DST, универсальный формат, хранящий в себе самое необходимое. Если вы умеете с ним работать, то сохраняйте в этот формат. А если нет, учитесь или используйте формат вашей вышивальной машины, указанный в руководстве. Сохранить как шаблон. Данная команда позволяет создать новый шаблон для работы или сохранить внесенные в инструменты и программу изменения в качестве нового шаблона. Чтобы было понятнее, поясню. Каждый раз открывая новый документ, вы пользуетесь настройками программы, созданными по умолчанию. Вот если вы внесли в эти настройки какие-то изменения, которые вы постоянно используете, можете сохранить как новый шаблон. Экспорт векторный файл позволяет сохранить работу в формате EMF и EPS и получить изображение. Сохранится только информация о векторных контурах и заполнениях. Экспорт файлов сложного декора – это тип сохранения, предназначен для сохранения файлов, в которых помимо вышивки присутствует график, аппликации, стразы и так далее. Всем хорошего дня и удачной вышивки!